Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов, и в этом видео-мануале мы рассмотрим а, те моменты, когда у вас не проходит оплата, либо вы видите в рекламном кабинете ошибку в статусе показа, ошибка аккаунта, и у вас не откручивается реклама. Рассмотрим все последовательно и постепенно, чтобы было понятно, а, на разных примерах. И начнем с того, что Uh, у вас есть uh, уведомление «Ошибка аккаунта» в uh, рекламном кабинете, и вы пока не понимаете, да, что происходит. Чаще всего uh, это происходит, когда у вас платеж отклонен, то есть ваш способ оплаты, который привязан к рекламному кабинету, не сработал. А, то есть там было недостаточно, недостаточно средств, и Facebook не смог списать денежные средства, и поэтому временно приостановила рекламные кампании, пока у вас не появятся денежные средства на счету, и вы не сможете это, а, эту оплату провести. А, также мы рассмотрим а, несколько способов проведения оплаты и а, рассмотрим, а, где можно смотреть и увидеть эти уведомления о том, что ваша оплата не прошла. А, Разделим наше видео на две части. Да? Одна касается физических аккаунтов, аккаунтов физических лиц, у которых нет бизнес-менеджеров в Facebook, и те, у кого есть бизнес-менеджер в Facebook, и каким образом действовать там. Начнем с того, что у вас на почту должны приходить уведомления при попытке списать платеж и неуспешной попытки у вас должны приходить уведомления такого рода вот от Фейсбука, что ваш платеж за рекламу на Фейсбук отклонен, ну, по каким-то причинам. Да. Перейдем в это уведомление и увидим, что а, вот такого рода уведомления приходят. А, перейдя по этой ссылке а, конкретно этого идентификатора а, у вас перейдет, а, переведет а, система в раздел оплаты, Именно того рекламного кабинета, на котором есть задолженность. А, у, пока загружается, да, а, вот, допустим, у меня а, в управлении на этом аккаунте достаточно большое количество а, рекламных кабинетов, и чтобы понять, на каком из них а, есть образовалась эта задолженность, пришла, от которого пришло уведомление, нам просто необходимо перейти <coughs> по ссылке в письме, и а, вы окажетесь в том аккаунте, в котором нужно. То есть вот такие уведомления вы видите а, на своей почте. И надо а, быть внимательным, потому что если у вас а, в рекламном аккаунте, а, как у меня, допустим, есть а, достаточно большое количество рекламных аккаунтов а, и бизнес-менеджеров, и физических а, аккаунтов, вот как видите, Uh, у меня здесь и физические аккаунты, и бизнес-менеджеры других организаций, к которым мы подключены в качестве администраторов для управления рекламой, то uh, при переходе по этой ссылке вас uh, не перебросит, скорее всего, на тот аккаунт, с которого пришло уведомление, а по умолчанию перекинет именно в тот рекламный аккаунт, с которого вы, вы обычно начинали работу. То есть в данном случае это будет мой uh, аккаунт физического лица. И здесь у меня... Uh, нет задолженности, как видите. А, нужно быть внимательным, чтобы понимать причинно-следственную связь и понимать, в какой аккаунт вы перешли. А, смотрите у, вот здесь а, на свою иконку и смотрите в а, идентификатор аккаунта и название его в списке этого аккаунта, куда вас перебросило. А, итак, а, это один способ. да, То есть вы увидели уведомление у себя на электронной почте. Следующий способ – это вы у себя на Facebook, в Facebook аккаунте, видите уведомление, которое находится в, в правой верхней части в, на значке «Колокольчик». Вот уведомление. Если открыть, то увидите весь список уведомлений, которые вам приходят, в том числе и все действия, которые делает рекламная кампания. Допустим, здесь вот видите, что это списание прошло, да, но точно так же вы будете видеть в этих уведомлениях и этот ошибку о том, что платеж не списался. Вот. Также есть удобное приложение от Facebook. Вот так вот, так вот будет видней, да в котором вы также можете получать уведомления, пуш-уведомления, всплывающие прямо на вашем мобильном телефоне. Вам всего лишь надо авторизоваться в своем аккаунте Facebook, привязать его к нему, и вы будете видеть эти уведомления в режиме реального времени, не заходя на почту и не заходя в веб-интерфейс. Это очень удобно. Здесь информация и о списаниях, и о списаниях, которые не удались. Вот, допустим, например, да, ваш платеж отклонен, чтобы продолжить пока оцепление оплатить задолженность. Это по аккаунту, по одному из аккаунтов наших клиентов пришло такое уведомление. Если мы перейдем, то нас перебросит, опять же, в раздел настройка платежей, по идее, того аккаунта, в котором была задолженность. И посмотрим. Да, вот он этот аккаунт, и именно из этих уведомлений, не из почты, а именно из этих пуш-уведомлений, которые вы получаете именно в браузере, вас перекидывает именно тот рекламный аккаунт, где была задолженность. Ну, в данный момент задолженности нет, это было, было уведомление уже около недели назад. Итак, перейдем в рекламный кабинет, чтобы рассмотреть способы оценки ситуации да, по этим моментам. Вот видите, в одном из аккаунтов а, у нас есть статус а, «Ошибка показа», «Ошибка аккаунта». И вы должны понимать, что после этого, как вы зашли и обнаружили, даже если вы не увидели уведомления, и есть э, те случаи, когда вы можете не получать уведомлений. А, сейчас подробно рассмотрим этот момент. А, вы зашли и видите, что реклама стоит. А, либо вы получали определенное количество лидов в сутки и видите, что это количество лидов, упала, либо прекратилась вообще. Первое, что надо сделать, это надо зайти в рекламный аккаунт и проверить, все ли в порядке с лимитом списания. Если лимит списания не в порядке, надо перейти в раздел оплаты и там провести платеж. К этому сейчас вернемся, то есть каким образом это делать. Но перед этим я вам покажу еще один момент, который вы можете видеть в качестве уведомления в своем рекламном кабинете. В этом аккаунте, несмотря на то, что задолженность есть, вот давайте перейдем в раздел «Биллинг» рекламного кабинета. И мы посмотрим, что здесь было несколько попыток списания. Там небольшая задолженность, да, 230 рублей. У нас было несколько попыток списания, и все эти оплаты не прошли. То есть задолженность имеется. И мы видим в качестве сигнала только в статусе показа «Ошибка аккаунта». Но... А также, если, допустим, перейдем, для примера, в другой рекламный аккаунт, в котором скоро у нас будет списание и достигнут лимит по открутке, то здесь у нас так, не подгружается пока. И вот мы видим, что здесь у нас а, красным горит а, плашка о том, что вы приблизились к лимиту затрат установленного для рекламного аккаунта такого-то. Чтобы не прекращать показ рекламы, либо сбросьте, либо измените свой лимит. Речь идет именно о, о лимитах, которые есть в рекламном аккаунте. Это лимит по списанию денежных средств и лимит а, самого рекламного аккаунта по расходам. После того, как мы все варианты уведомлений сейчас рассмотрим, перейдем в раздел «Настройки оплат» и там подробно пройдемся по лимитам, чтобы все было досконально понятно вам, раз вы смотрите это видео. И здесь есть ссылки да, «Сбросить» и «Изменить свой лимит». Если мы, ну, Об этом чуть попозже. То есть, видите, на одном аккаунте мы не видели этого уведомления, несмотря на то, что задолженность есть. А на другом у нас есть такая предупреждающая плашка красная да, об ошибке. И здесь рекламная кампания еще действует. Дело в том, что ну, сейчас мне не на чем показать. Да, нет рекламных аккаунтов, которые уже достигли лимита. Но вот как пример, после того, если мы здесь не сбросим лимит, либо не изменим этот лимит, то у нас будет аналогичное предупреждение, но о том, что не списалось с рекламного аккаунта, не прошел платеж. Оно тоже здесь будет. И, как видите, в разных рекламных аккаунтах это зависит от его статуса, от открутки и от того, привязан это физический аккаунт физического лица к бизнес-менеджеру, либо это аккаунт, созданный в бизнес-менеджере. Вот этот аккаунт, он создан в бизнес-менеджере. И здесь такие уведомления есть. Аккаунт же физического лица чаще всего не имеет таких уведомлений. И вы должны быть внимательны, когда смотрите. То есть начинающим особенно очень трудно разобраться. И не обратив внимания на что-то, вы можете просто там день, а иногда и сутки или более, ваша реклама может простаивать по таким простым моментам, которые вы не учли и о которых не догадывались ранее. Итак, мы это рассмотрели а, и перейдем в раздел бизнес-менеджера и а, посмотрим, как настраивается уведомление, если они к вам не приходят на примере вот этого аккаунта. А, в настройках компании есть электронная почта, которую вы прописываете как пользователь рекламного аккаунта. Будь вы а, создатель бизнес-менеджера, либо вы... А, либо вы являетесь администратором рекламного аккаунта по доступу, который вам выдали, а вам необходимо в разделе «Информация компания» в «Бизнес-менеджеры» настроить, вернее, ввести свою электронную почту, на которую вам будет при приходить уведомления. Именно внизу, вот здесь вот, в разделе «Моя информация», в разделе «Информация компания», вот сюда, вы должны внести свой электронный адрес. Если вы, у вас есть бизнес-менеджер, и сейчас вы зайдете и посмотрите, что здесь нет вашей электронной почты, значит, вы не можете получать уведомления о действиях, которые происходят в бизнес-менеджере, которые вам бы нужны. В том числе и э, списания, которые не прошли да, по какой-то причине. Итак, настройте уведомления, чтобы на почту вам все приходило, и вы будете спокойны. Но, опять же, если у вас есть приложение на смартфоне, если вы регулярно работаете в веб-интерфейсе, возможно, уведомления на электронную почту вам и не необходимы. Но а, я рекомендую все это сделать, потому что бывают ситуации, не связанные с оплатой, но связанные с блокировками, которые рассматриваются только через электронную почту. И, допустим, ответ поддержки вы можете не увидеть, если у вас таких уведомлений не будет, а это иногда очень важно. Итак, сейчас перейдем в раздел «Биллинг» а, и настройки, рекламных, а, настройки платежей. И подробно рассмотрим и в физическом аккаунте, аккаунте физического лица, и в бизнес-менеджером, каким образом мы настраиваем лимиты. А, итак, в раздел а, «По оплатам» вы можете перейти из бизнес-менеджера, нажав на меню и перейти в, через раздел «Биллинг». Допустим, вот так же, да, вот сейчас мы находимся в раздел «Биллинг» и перейти затем в настройку платежей. А, либо же перейти в настройку рекламных аккаунтов через бизнес-менеджер. И там в левой панели выпадающей а, вы можете выбрать настройку платежей. Вот она, да, как а, карта. Нажимаем «Настройка платежей» и вот мы здесь находимся. И точно так же вы из раздела «Биллинг» можете перейти в настройку платежей. Кому как удобней, бывает по-разному. Поэтому рассматриваем оба варианта, которые можно применить. Итак, мы находимся в разделе «Настройка платежей». И а, на самом деле, если вы здесь находитесь, то вы находитесь именно в рекламном аккаунте конкретного бизнес-менеджера, либо рекламном аккаунте, конкретного физического лица. И здесь разница в настройке по списанию настройки платежей абсолютно нет никакой. Поэтому действия будут однотипными. Единственное, что обязательно убедитесь, если у вас есть доступ к нескольким рекламным аккаунтам, то обязательно убедитесь, что вы находитесь именно в том рекламном аккаунте, в котором вам нужно. Если у вас есть бизнес-менеджер, тут будет написано. Если у вас аккаунт физического лица, то тоже здесь будет написано. Итак, а, по лимитам. А, по лимитам и каким образом их настраивать и зачем их настраивать вообще. А, здесь вот есть раздел лимита затрат самого аккаунта. Что такое лимит затрат рекламного аккаунта? Это та сумма денежных средств, которую, которую вы разрешаете пользоваться в Фейсбуку. На при показе ваших рекламных кампаний. На данный момент здесь у нас стоит у этого заказчика 200 долларов, у нас лимит именно этого рекламного аккаунта по открутке. И больше Facebook списать вас не сможет. То есть это крайняя степень на что вы готовы потратить для того, чтобы открутить рекламную кампанию. И второй лимит это именно лимит списания. То есть, когда вы, через какую периодичность э, денежных средств вы будете э, платить Фейсбуку. Ее вы тут назначаете. А, то есть, на данный момент там, вот, вы видите сумму оплаты. Это задолженность наша перед Фейсбуком. Да? То есть, э, здесь... Видите, вот эту вот линию, она еще не дошла до конца, и мы израсходовали на данный момент 187 долларов 14 центов при лимите общего рекламного аккаунта 200 долларов. Но здесь в разделе управления устанавливается именно списание, то, которое вы хотите сделать, чтобы Facebook списывал вас деньги. То есть, допустим, вы общий а, лимит установили там 15 тысяч рублей на рекламный аккаунт, но хотите, чтобы через каждые 3 тысячи рублей Facebook у вас списывал и вы видели уведомления по разным причинам. Допустим, здесь вы видите, что текущий порог у нас 600 долларов списания. Да? То есть а, Facebook обычно списывается нас 600 долларов а, по тому, как он открутится. И вы видите, что управление лимитом списания и управление лимитом, Uh, вернее, лимит списания по uh, списанию денежных средств, да? тавтология <свят> получилась, uh, может быть абсолютно разным, uh, нежели чем лимит uh, списания рекламного кабинета. То есть здесь uh, снизу вы устанавливаете именно лимит на весь срок действия, который вы хотите обозначить, а здесь вы обозначиваете лимит, который будет списываться с вас периодически и они могут отличаться. Допустим, в этом случае у нас установлен здесь лимит 600 долларов списания, но мы отслеживаем, то есть, но лимит общий у нас установлен 200 долларов. Мы это делаем, потому что мы здесь контролируем часто и вручную стоимость льда, и нам важно, чтобы мы платили итерацию по 200 долларов, а не 600, как у нас указано здесь. Это в данном случае. Перейдем в другой рекламный аккаунт, видите, где у нас задолженность 230 рублей, и как только мы переходим в настройку платежей, у нас всплывает уведомление, что аккаунт отключен, и мы не можем показывать рекламную кампании. пожалуйста, оплатите. На данный момент мы попробуем это сделать, но я знаю, что у заказчика вроде как нет денег на этой карте, которая привязана к этому рекламному аккаунту. И вы видите, что да, не удалось списать денежные средства. Что делать, чтобы, если вы не можете списать денежные средства с этого, рекламного, с этого способа платежа, но вы хотите продолжить показ рекламы? Вам нужно добавить новый способ оплаты. Когда вы нажимаете «Оплатить счет», здесь у вас всплывает, да, что у вас есть способ оплаты текущий, с которого мы на данный момент не можем списать денежные средства. И вы можете воспользоваться другими способами оплаты, прикрепить новый, нажать «Далее» и ввести информацию о другой карте, либо привязать PayPal в данном случае. На примере этого рекламного аккаунта вы видите, что лимит затрат по самому аккаунту общий у нас составляет 2000 рублей. А в данном случае этот лимит уже закончился, и а, сумма задолженность оставляя остается 230 долларов, фу, долларов, 230 рублей и 0,2 копейки. А вот лимит списания у нас 1250 рублей. Итак, сейчас зайдем в настройки оплаты данного рекламного кабинета и произведем списание. Настройки рекламных аккаунтов. Переходим в раздел «Настройки платежей». Вот мы здесь находимся. Как видим, здесь есть еще резервный способ оплаты на всякий случай. Это сделано именно для того, чтобы, если вдруг у вас на одном способе платежа не хватает денежных средств, то Facebook автоматически списывается следующего, который привязан. И это удобно, когда вы понимаете, что вам невыгодно останавливать рекламную кампанию. Вы хотите получать больше и больше лидов. Итак, у нас 187 долларов на данный момент расхода, и мы хотим его списать. Нажимаем «Оплатить». Нам выходит наша задолженность на данный момент, выходит, что способ оплаты какой привязан, и мы нажимаем «Оплатить». Нам говорят, что успешно оплачено. Здесь еще у нас старая сумма. Если мы обновим рекламный кабинет, этот раздел, то мы увидим, что наша задолженность уже по нуля. Хотя нет, мы уже открутили за это время, да, пока обновлялась а, вот такую сумму. А, и у нас опять же здесь уведомление, что вы к лимиту затрат, установленный для рекламного аккаунта. Помним, что этот лимит, это лимит именно списания вот этот лимит нам сейчас нужно обновить. Мы можем его либо изменить на другой лимит ввести, да, либо сбросить. Если мы ставим лимит другой, ну допустим, давайте поставим тут 500 долларов да, обновить лимит, то у нас он автоматически обновится. Если же мы поставим здесь лимит меньше, допустим, 100 долларов, то он нам выведет предупреждение, что вы уже использовали. И для того, чтобы предотвратить как бы нежелательную ошибку, да, с... нам интерфейс Facebook выводит, что, пожалуйста, чтобы установить лимит ниже, чем вы использовали в прошлый раз, сначала сбросьте его, а затем установите новый. Ну, вот он пишет, да, что это и приведет к изменению общей суммы средств, которую вы можете потратить на свой рекламный аккаунт, то для, до прекращения показа рекламы. Ну, то есть все о чем, что мы говорили. Сумма, которую вы уже потратили, будет учтена в рамках вашего нового лимита затрат аккаунта. Поэтому лимит не может быть ниже 206 долларов, 43 копеек, и 43 центов. Да? А мы сейчас что сделаем? Мы сбросим здесь лимит, сбросим сумму затрат. И у нас здесь по нулям. Обновим. Мы сбросили лимит, и у нас начинается все заново откручивать, откручиваться. Если мы удалим лимит полностью то у нас не будет ä, знака «Стоп» для Фейсбука, он будет откручивать до тех пор, пока у нас не ä, не спишутся все деньги. То есть ä, вот по этому списанию да, у нас здесь будет проходить и проходить деньги, проходить и проходить деньги, в зависимости от той стратегии рекламного показа, которую вы выбрали. То есть вы будете списывать и списывать деньги, списывать и списывать деньги, если у вас а, а, лимит затрат аккаунта не указан. В некоторых случаях это оправдано. Допустим, мы работаем вот с… А, м, перейдем в другой рекламный аккаунт, а, работаем а, по продаже франшиз агентства недвижимости, и у нас там а, лимит, в принципе, нет смысла устанавливать, потому что чеки большие, франшиза стоит там сама 800 тысяч рублей, и у нас здесь лимит не установлен. Не установлен. Ну, у нас всего лишь показана сумма затрат а, по нему. И мы никак не контролируем. А, тут привязаны... А, не привязаны другие способы оплаты, правда, да? А, то есть здесь в лимите нет смысла. А вот а, в других наших рекламных аккаунтах, где а, рекламные бюджеты чуть пониже, Uh, у нас uh, есть смысл назначать uh, лимиты списания и следить за ними. То есть у нас сейчас uh, сумма лимита не установлена, но мы ее сейчас установим заново. Установить, установить сумму спис... uh, limit, uh, затрата самого аккаунта. И мы установим прежнюю сумму, которая здесь была, 200 долларов, которая нам вполне приемлема. И показ продолжится. Facebook говорит, что лимит вашего аккаунта обновится примерно через 15 минут. На самом деле он уже обновлен, и это происходит достаточно быстро. В принципе, в этом видео постарался пройтись по всем моментам, которые могут быть интересны вам, если у вас возникли какие-то трудности со списанием денежных средств, либо вы не понимаете, как установить лимиты, не понимаете, в чем их функционал, чем один лимит отличается от другого. Мы это подробно разобрали. Надеюсь, вам было все понятно. С вами был Алексей Ферцов. Задавайте вопросы в комментариях. Если они остались, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых видео. Большое спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. И что-то вы сможете применить в своем бизнесе. Либо в настройке рекламных систем. Под этим видео в описании находятся мои контакты, по которым можно со мной связаться. Это WhatsApp,